Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас я приготовлю белый соус, он очень вкусный, подходит и к птице, и просто к каким-то легким закускам. Его можно кушать ложкой. он вкусный, полезный, здоровый, и от него фигурка не портится. Для соуса я использую чашку орехов. Орешки я измельчу в стулке. Один зубочек чесночка. Одна часть вкусной жирной сметаны. Я думаю, 200 грамм будет достаточно. И одна часть майонеза, тоже грамм двести. Может меньше. Пока положим меньше, потом будет видно. А также хвостики от одного пучка кинзы. Именно хвостики, они должны быть сочными и ароматными. Хвостики я очень-очень мелко порублю. Орешки. Еще орешки здесь. Сейчас я попробую. Возможно всего уже достаточно. А ну-ка. Ой как вкусно! Я сюда положил одну треть орехов со 100 грамм. 200 грамм сметанки. Майонезика наверное грамм 70-80. Кучок кинзы. Зубчик чеснока. Друзья.